Тихий убийца Е621 Глутамат натрия Глутамат натрия был представлен в начале 50-х годов как чудо, усилитель вкуса, предназначенный сделать нашу пищу более вкусной, аппетитной и привлекательной. А так как еда является неотъемлемой частью нашей жизни на протяжении всей жизни, то сделать этот процесс более привлекательным и приятным – это же сказка. И химическая промышленность взялась за превращение этой сказки в быль. Сегодня мы живем в сказке. Одна беда. Конец у этой сказки весьма трагичный. Почему? Глутамат натрия Е621 вызывает повреждение гипоталамуса, развитие ожирения, разрушает нервные клетки, провоцирует такие болезни, как диабет, мигрень, аутизм, болезнь Альцгеймера, разрушает сетчатку глаза, вызывает глаукому, делает человека агрессивным, вызывает гастриты, язвы. Существует натуральная натриевая соль, глютаминовые кислоты, производимая из рыбных продуктов. К этому в конце еще вернемся. Я вам покажу, где она есть и из чего добывают натуральный продукт. Например, в Юго-Восточной Азии его получают из креветок и крабов трипанга — трепанга, это морской огурец, некоторых рыб из печени крабов. Есть и другие натуральные источники получения глютамата – водоросли, солод, свекла. Даже в нашем организме она способна вырабатываться, дабы участвовать в работе мозга и нервной системы. Но искусственно синтезированная соль имеет совершенно другие свойства. Искусственный глутамат натрия, синтез которого намного дешевле, придает продуктам или блюдам вкус и запах мяса. Поэтому его без меры добавляют в приправы, бульонные кубики, лапшу быстрого приготовления, сухарики, чипсы, усиливая вкус продуктов, а точнее придавая им более привлекательный вкус, чем есть на самом деле. Особенно если брать не свежее и некачественное сырье, потому что глютомат натрия, кроме прочего, подавляет затхлость, прогорклость и другие неприятные привкусы, даже вкус разлагающегося мяса. Как вы понимаете, для магазинов это замечательное вещество. С ним можно скормить потребителю все, что раньше надо было выбрасывать. Когда я приехал сюда в Германию, а это было 20 лет назад примерно, конец 90-х, у нас в постсоветском пространстве супермаркетов тогда было еще довольно мало. И когда я впервые попал в огромный супермаркет, которых сейчас уже много, меня, как любого провинциала, тут очень удивило изобилие скоропортящейся продукции на прилавках. По наивности, я думал, что если ее не купят, это обязательно должно разорить владельца этого огромного магазина. Потому что ее немыслимо продать столько, сколько ее навалено на прилавках за один день. Ну, может быть, за два ее надо было продать, на третий день ее надо выбросить. Потому что рыба больше не хранится, она протухнет, да и мясо тоже. Ну, максимум четыре дня. У меня был магазин, я знаю, что сколько хранится. Конечно, мы умудрялись продлевать как можно дольше срок годности. Ну, как мы это делали? Примитивно, как все. Нюхали, не пахнет, значит нормально еще, можно продавать. Потому что если ты заказал больше э, продукции и это не продастся, ты попадаешь на деньги. Но я и помыслить не мог о таких масштабах, как здесь. И было непонятно, как они не разорились до сих пор. Но они не только не разорялись, они еще и богатели безмерно. За счет чего? Глутамат натрия Е621. С ним можно не только продавать тухлую продукцию, а продавать ее, не поверите, гораздо больше, чем вы сможете ее съесть. Как это? А вот как. Глутамат натрия вызывает аппетит и подавляет чувство сытости. То есть вы можете есть сколько угодно и съев даже в три раза больше обычного, встать из-за стола все еще голодным. Случалось такое? В Европе, в других странах, наверное, тоже так же, есть кафе быстрого питания. Это не только Макдональдс и Бургер Кинг. Здесь есть турецкие, китайские, азиатские забегаловки. Полно разных. И запах от них вокруг такой, что ты думаешь, там очень вкусно все. А порции? Вы видели, какие там подают порции? На первый взгляд, съесть это невозможно. Такие огромные полные тарелки, и главное, недорого. И думаешь сначала, это в меня точно не поместится а потом съедаешь, живот полный как барабан, и все-таки еще что-то бы съел. У кого такое чувство было, что съев очень много, выходишь оттуда и чувствуешь, что чего-то не хватает? Чего-нибудь сладенького хочется? Конфетку, мороженое, пирожное? Вот тогда я наемся. И мы ищем чего-то сладкого. Но это на самом деле не мы. Глутамат натрия вызывает тягу к сладкому. Потому что глутамат натрия Е621, по сути это наркотик, точно-точно, разрешенный наркотик в пищевой промышленности, он способен вызывать зависимость, пища без него уже кажется пресной и невкусной, хочется снова попробовать что-то там с добавочкой, это реальная наркотическая зависимость, почему же с ней не борется спросите вы, наркоконтроль, полиция, государство наконец, и я вам скажу почему. Столько денег, сколько приносит пищевая промышленность, не приносит ни одна другая, даже алкогольная. А с алкоголем никто не борется, хотя все прекрасно знают, что он вызывает зависимость. То же самое с табачной промышленностью. Вы же не думаете, что надпись на пачке сигарет «Курение вызывает рак» имеет какое-то отношение к борьбе с курением? Это примерно как написать на автомате Калашникова, что он убивает, что его перестанут выпускать, Пищевая промышленность приносит огромные деньги, а глютамат натрия, как минимум, удваивает эту сумму. Как вы думаете, когда с ним начнут бороться, как с наркотиком? Хотите, можете подождать, когда это начнется, а можете сделать выводы и начинать с этим разбираться самостоятельно. Лично я за второй вариант. И то, что я сейчас вам озвучу, это не скрытая информация. Все это есть в открытом доступе. Погуглите, и вы все это прочтете сами. Глутамат натрия возбуждает нервную систему, нарушает гормональный баланс в организме, замедляет процессы регенерации клеток. А кстати, основной потребитель продуктов глутамата это кто? Дети. Они, насмотревшись рекламы, массово поглощают чипсы, сухарики, а потом мы, родители, удивляемся, откуда у них гастрит, откуда язвенная болезнь, и чего-то у нас детки такие нервные, почему такие возбудимые, и наконец, почему такие толстенькие. Не иначе съели чего-нибудь? Глутамат натрия при передозировке вызывает ожирение, аллергические реакции, разрушение в сетчатке глаза, кстати, это на руку продавцам очков. вызывает сердцебиение, головную боль, фармацевтика вообще пляшет от радости. И вот вопрос. А знаем ли мы, сколько этого волшебного порошка производитель добавил в продукт и в какой? Усилители вкуса, тот же глютамат натрия, рассчитаны, что мы с вами переедали, если не сказать обжирались всякими химическими вкусностями. Нас обманывают, но мы рады обманываться. Это же вкусно, дешево и много. Кто же в своем уме от такого откажется? А потом, опомнившись, мы с ужасом смотрим на стрелку весов и бросаемся в противоположную сторону, ограничивая себя практически во всем. И опять делаем что? Покупаем химию, но теперь уже, чтобы похудеть. И мало кому приходит в голову, что выпускают эти продукты одни и те же химические предприятия. Благо предложений на рынке похудения сегодня хоть отбавляй. Сжигатели жира, чудо-пилюли, которые не вызывают ее эффекта, это же круто! Разные помощники быстрого переваривания съеденного, чтобы не было вздутия, мизим, который для желудка незаменим, потому что надо освобождать место для новой пищи, которую нам стремятся снова продать. Вы видели эти тележки в магазинах, нагруженные едой? И это только для одной семьи. И можете мне не верить, но они это съедают. Потому что через неделю приедут и нагрузят столько же. Производители понимают, что многие люди предпочитают избегать продуктов, на упаковке которых указан усилитель вкуса глютамат натрия Е621, и они это стараются от нас скрыть. Тем более, если в составе продукции содержится менее определенного процента, в разных странах это по-разному, глютамата натрия, то производитель может не уведомлять об этом покупателя, чем они и пользуются. Но некоторые производители настолько сегодня Поумнели, что пишут на своих продуктах на лицевой стороне без консервантов. Но адет Но МСГ адет. Это американская версия. Другие производители прячут глютамат натрия под такими названиями на упаковке, как гидролизоль растительный. Вот так это выглядит. Также он скрывается под названием АЦЕНТ, АГИНОМОТА. Вот здесь вы видите названия, под которыми прячут глютамат натрия Е621. Продавцы тоже стремятся подчеркнуть, что их товар – это здоровая еда, в отличие от товара их конкурентов, что обеспечивает больше шансов на покупку. Поэтому то, что я сейчас скажу, лучше запомнить, а еще лучше записать, где есть глутамат натрия. И неважно, написано об этом на упаковке или нет. Глутамат натрия есть. Во всех полуфабрикатах, то есть продуктах, изготовленных промышленным способом. Все, что наполовину приготовлено, вам осталось только положить в микроволновку и разогреть. Это удобно, вкусно и потребляемо, потому что это наркотик. Там везде есть от натрия. Второе. Во всех мясных и рыбных продуктах, где добавлены специи. Во всех консервированных продуктах. В молочных изделиях их особенно много. Разные йогурты молочные коктейли, которые дети очень любят. Все, что должно быстро портиться, стоит месяцами и даже не в холодильнике, там везде есть глютомат натрия. Ну и конечно же, в производстве всех колбасных изделий глютамат натрия добавляются специями и солью. Если на продуктах написано вкус идентичный натуральному, это Е621 или Е631. Но упаковки часто их обозначают как МСГ. Пройдите на кухню сейчас и посмотрите, почитайте упаковки. Искусственный МСГ – это яд, разрушающий нервные клетки. И я обещал в конце рассказать, что такое натуральная глутаминовая кислота и где ее брать. Натуральная глутаминовая кислота – это основной элемент для питания мозга. Она повышает интеллект, лечит депрессию, уменьшает усталость. Натуральная натриевая соль глютаминовой кислоты производится из рыбных продуктов. Из креветок и крабов, трепанга, это морской огурец, а также из внутренности рыб, печени рыб, из печени крабов. Это все можно найти вот тут. Под роликом я оставлю ссылки, чтобы можно было почитать подробнее об них и при желании заказать. Это жир печени акулы. Это румарин с хитозаном спирулина. Но главное это ограничить поступление этих продуктов к нам на стол. Если вы уже решили, что надо как-то контролировать эти процессы, то первое, что бы я предложил сделать, это повесить на холодильнике или на каком-то видном месте список тех добавок, продукты с которыми лучше не покупать вовсе. И, конечно же, чтобы избавиться от зависимости, а если вы уже покупаете эти продукты, то зависимость, безусловно, есть, в этом случае очень хорошо может помочь очистка организма или программа детоксикации организма, а лучше все вместе. И тут я могу вам показать группу, в которой вы можете пройти детокс-марафон, либо под наблюдением специалистов, либо, если вы достаточно дисциплинированы. Из самоорганизации у вас все в порядке. Таких людей мало, но они тоже есть. Они, как правило, любят проходить чистку самостоятельно. Такая возможность тоже есть. Вот тут на сайте вверху есть ссылка на Токс Марафон. Почитайте об этом. Посмотрите на тех, кто проходил. Там есть отзывы. И потом можете принять решение. Связывайтесь с кем-то из консультантов. Вы найдете их в разделе ⁇ Контакты ⁇ или вы можете на сайте заказать какой-то из продуктов, который вам понравился. Тогда кто-то из консультантов, скорее всего, из вашего региона, свяжется с вами и поможет получить вам ваш заказ. А также даст все необходимые рекомендации по его применению. Важно знать следующее. Пища будет становиться более синтетической. И вредные для организма добавки будут применяться для того, чтобы мы потребляли ее как можно больше. И никто нас контролировать в этом плане не будет, кроме нас самих. И уж точно никто эти знания не передаст нашим детям, если этого не сделаем мы сами. Если вы считаете это важным, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими вам людьми. Ставьте лайк для того, чтобы видео продвигалось на YouTube, подписывайтесь на мой канал, здесь будет много интересного из того, что я считаю важным знать. А чтобы не пропустить новое видео, нажмите на колокольчик и получайте уведомления на своем аккаунте. Нет в жизни ничего, чего стоило бы бояться, есть только то, о чем следует знать. Надеюсь, эти знания вам помогут оставаться здоровыми, чего я вам искренне желаю а также помогут оставаться здоровыми вашим детям в этом прекрасном, невероятно интересном, но таком непростом мире. С вами был Александр Волин.